В общем, сейчас они откручивают кардан Чтобы мы могли передвигаться Потому что коробка автоматическая Поэтому сейчас он будет откручивать кардан Можно заглянуть, посмотреть, что там Непонятно Страховочные цепи цепляет Блин, как он не боится, слушайте Сняли кардан Подключили воздух чтобы у меня тормоза разблокировались. А здесь сейчас я уберу вот так. На трейлере отпустили тормоза, а на моем траке нет. Вот теперь и на трак. Там два входа, ребят. Один на трак, один на трейлер. Они только на трейлер прицепили и отпустили тормоза на трейлере. Теперь на трак понесли провод, шланг воздушный. Сейчас отпустит трак, и тогда он покатится. Тогда сможем поехать, ребят. Крепление довольно долго занимает времени, мы уже минут 25, наверное, здесь копашимся Чтобы проехать, ребята, блин, 10 минут мне не хватило доехать, 450 баксов сейчас отдам, ребят Вот так бывает, еще не знаю, сколько за ремонт отдам и как долго они будут делать вообще Короче, ребята, я на Uber Короче, ребята, знаете что? Я приехал на каменс. Customer service, parts and Service, сейчас пойдемте посмотрим, что они здесь Автобусы делают, ну машины тоже делают, видимо Я позвонил, они говорят, да, делаем тачки Ну хорошо, они по потащили на Эвакуаторе мою тачку, и мне говорят, а ты на чем Поедешь, на Uber? Я говорю, в смысле, ком Убер, ребят Вы что? А они говорят, ну мы тебя не можем взять Ковид, потому что, я говорю, давайте я в свой трак сяду Не, мы не можем в твой трак сесть Я говорю, ну в смысле, давайте внутрь в трейлер сяду Нет, вызываю Uber, я говорю, не, я не могу Uber вызвать В смысле, я им 450 баксов плачу Они мне еще отправляют они говорят: ну ладно, мы тебя сейчас вызовем Сейчас диспетчер позвоним. Диспетчер позвонили, потом говорят, да, все. Сейчас, говорит, это. Позвоним. Хорошо. Позвонили, Uber, вызвали, мне все оплатили. Сейчас мой трак куда сюда поставить, наверное. Где-то я здесь сегодня, похоже, ночевать буду, ребята. У них счет вот очередь конкретная. Пойду спрошу, что у них там. Блин, ребята, как все не вовремя. Я только тачки собрал. Мне нужно выезжать скорее в Лос-Анджелес, потому что в лос анджелес мне уже 6 машин ждут. То есть они ждут в одном месте, надо забрать и отвезти. С другой стороны, может быть, как раз и вовремя, а то где-нибудь я по трассе опять встал бы. И что бы я делал? Эвакуатор бы звал бы. Опять сколько бабок бы АБКБ отдал, правда? А тут 450, ну, немало, конечно, но... Лучше, чем полторы штуки я тогда дал А может быть и вышло бы еще больше, потому что на трассе может сломаться Единственное, что еще меня пугает, что это такой специализированный крутой сервис Может быть даже должно меня это наоборот радовать Специализированный сервис Каменс. Движки Каменс они ремонтируют мои Может быть и хорошо Ну, в Сакрамонте, я уверен, мне тоже бы сделали Но мне бы сделали в гаражах, и это все было бы дешевле И свои ребята были бы А тут, конечно, придется вдвойне в стране оплатить Потому что надо этому чувачку заплатить Тому-тому-тому Им надо на всех поделить, чтобы все по чуть-чуть заработали Жду, сейчас сказал Подождет чувак с сервиса. Вот эвакуатор, ребята, притащил мою тачку. Не знаю, наверное, там ее оставить, что ли, пока что. Потому что здесь реально негде. Хотя можно вот здесь вот поставить. Ну ладно. Грязнуля такая. Надо помыть ее. Да, ребята, не весело. Сейчас я вам расскажу. Все руки, блин, грязные. Туалет у них здесь нет, Помыть негде. Короче, бросаем трак здесь. Ночевать я здесь тоже, они сказали, не могу. Ну, конечно, если очень сильно захочу, могу, но... Я не хочу, сниму отель. Сегодня они делать не могут, только будут делать. Сказали, что завтра посмотрят, в чем дело. Видите, здесь уже все сплавилось. Эта фигня уже сплавилась. Ну, короче, я думаю, что я правильное решение принял. Вызвал эвакуатор. Ребята, знаете, сколько вышло? 550 баксов. 550 баксов. Не 450, как они изначально сказали, а 550. Я говорю, а почему 550? Так у тебя он полный трейлер. Я говорю, ну, там, говорю, две машины. Ну, ты нам сказал, что он пустой Я им сказал, что пустой Сейчас я поеду, наверное, отель снимать, ребята Блин, чумазай такой Чумазый, грязный Но нифига не расстраивайтесь, ребят Не дождетесь, нифига не расстраиваюсь. Все равно я его починю Все равно починю Это хорошо еще вот так я отделался легко, видите? Вот это поплавилось Вот здесь внутри, видите? Поплавилось все Это я считаю, что я легко отделался Завтра мне его сделают, починят и Я пойду дальше зарабатывать бабки Все будет хорошо Такая, блин, черная сторона, офигеть что там у меня убрать, что надо? В общем, ребята, тема такая. Закрыл. Ладно, открывать не буду тогда. Эвакуаторщик взял 550 баксов, сказал 450, ну потому что, типа, машина у тебя есть, я сказал, что нету, ладно. Дальше. Он мне драйв Shift вот это, знаете? Я не знаю, Drive лейн он сказал, драйв-лайн, как по-русски будет. Ну, поняли, вот это круглая, круглая штука такая, которая соединяет э, раздатку, коробку. А что ему надо? Зачем? Окей. Ключ ему мой нужен. Сказал, что ему нужен вин сфотографировать, не закрывай говорит, машину. Ну конечно не закрывай, у меня там всякие оборудования лежит, я не могу ее не закрывать. Он драйфлайн снял, но я мог 5 миль в час, помните ездить? Ну как ездить? Вот этот black spot, черный дым, он фигачит, выходит из-под движка и все вокруг плавит, все вокруг. То есть это может большим проблем привести, если уже не перевело. Наверное, уже завтра теперь мы посмотрим. Поэтому он этот драйвшифт отцепил, я ему говорю, а подцепи назад. Он говорит, я не цепляю, а кто цепляет. Механики. То есть в Америке есть правила, Если они, соответственно, товинг делают твоей машины, если они эвакуируют, они драйвшифт отцепляют, естественно. Дисконнект делают они и подцепляют уже потом механики. Они не имеют права подцеплять сами. Представляете, какие правила? И у них реально везде это прописано. Такая вот фигня. Так что он бросил сейчас и все. Пойду спрошу, может быть, сможет сегодня проверить. Короче, ребята, у них, в принципе, работы хватает, видите. Автобусов дофига, видимо, по контракту просто чинит. Причем это такие автобусы городские Видимо, они их чинят, и все у них нормально, им нафиг никто не нужен Я говорю, чувак, может, ты сейчас проверишь хотя бы? Можешь проверить, компьютер подключишь. А он говорит, не-не-не, завтра-завтра-завтра все завтра. Я говорю, ну а в чем проблема сейчас? Сидеть дальше, печатать? Не? Завтра в 8 утра я начинаю работать, то не факт, что они начнут работать, но Ты можешь прийти в 8 утра А чего он еще не уехал? Странный тип а, он может меня ждет? А, он ждет следующий заказ, наверное. Ну ладно, пусть ждет. Короче, такая вот фигня. Я не знаю, что делать. Здесь спать, ночевать здесь. Ну, в принципе, можно. Наверное, можно. Но мне искупаться надо. Переодеться хотелось бы. С другой стороны, ну что теперь горевать? Понятно, что это все удовольствие не приносит и немножко настроение портит. Но, но, все же ведь у нас в голове, как то себя настроишь, да? То есть давайте подумаем, поразмышляем. Как мне кто-то недавно говорил, Женя, выкладывай чаще ролики, где ты размышляешь. тебя хорошо получается. Ну, хорошо получается. Главное, чтобы это хорошо получалось для меня. Чтобы я так считал, что у меня хорошо получается. Я хочу сказать вам, ребята, что... Ну, понятное дело, что настроение портит это все, все дела. И... Но как я буду все это воспринимать? Если я скажу себе, что это катастрофа, кроме как горевать, больше выхода никакого нет то тогда, наверное, да, тогда, наверное, у меня испортится настроение, не буду видеть больше выхода. А если я себе скажу, что, ну, слушай, в конце концов, Женя, кроме тебя с этой проблем, эту проблему решать никто не будет. Ну, то есть, горюй ты, не горюй, плачь, э, волосы рви э, или, или топой ножками, Кроме тебя, этот вопрос, эту проблему решать никто не будет. Вопрос даже не в том, ты это сделал или не ты это сделал, в результате чего это произошло, Ну это произошло, как бы то ни было. И этот вопрос, эту проблему решать только мне одному. Я уже на пути к решению этой проблемы, я уже вызвал эвакуатор, потратил деньги, приехал в сервис, завтра потрачу деньги. И сколько бы это ни было, 2-5 тысяч будет, 7 тысяч долларов стоит, все равно тратить деньги я буду свои, заработанные и буду дальше зарабатывать И я пройду этот э, э, путь Я никуда от него не денусь То есть в любом случае я перешагну эту страницу ну катастрофу тоже не хочу из этого делать Ну то есть это нормальное обстоятельства, Которые будут со мной случаться И происходить в процессе моей трудовой деятельности Вот такая у меня работа Ничего с этим не поделаешь Поэтому надо к этому относиться проще Что я сейчас делаю? Я иду сейчас снимаю отель Купаюсь, переодеваюсь Сумка у меня есть Вещи я свои сакраменты все забрал Наряжаюсь и вечером пойду в какой-нибудь ресторан, бар, кафе, куда-нибудь пойду. Кстати, я сейчас нахожусь в городе Окленд, ребята, загуглите, это, по-моему, второй или первый город по, ну, как сказать, по опасности, что ли. То есть это город такой страшный, где много происходит воровства, аварий, каких-то угонов, там, тачек, и поэтому больно ты -то тоже не разгуляешься, но тема интереснее будет, что-нибудь, может, вам покажу, ребят. Трак оставляю здесь с трейлером, спать я здесь не буду, поеду сейчас сниму какой-нибудь отельчик рядышком, ну и не буду горевать в конце концов. Ну приеду к 8 утра. Ну дальше что? Ну дальше что и что? Ну, отремонтируйся, пойду дальше. Такая фигня будет происходить. Это не первое, не последнее. Буду закаляться, буду проще к этому относиться. Собираюсь и поехал в отель. Давайте попробую завести. Заведется оно мне вообще, нет? Без проблем. Без проблем, ребята, завелась. Но идет такое шипение сильное. Пшш. Почему мне ну важно было знать, заведется оно у меня или нет? Потому что, как я вам уже сказал, под капотом все черное, потому что дым откуда-то фигачит. То ли оттуда, откуда я вам показывал, да, и оно просто сильнее уже разошлось, и этот дым сильнее выходит. И, соответственно, у меня сегодня не так сильно было. А сейчас он там, видимо, вот эта прокладка или что там, что там между вот этими трубами проходит, она уже совсем вылетела. И сейчас прямо оттуда сильный, насыщенный такой черный дым идет. Он не проходит через вот эту вот штуковину, регенерация, которую делают, которая обрабатывает это и догорает, что ли, весь этот дым. Добивает его уже выплескивает через трубы более-менее обесцвеченный, так скажем, дым. И, соответственно, вот этот черный дым, горячий, из движка выходит, и он все вокруг плавит, все провода Поэтому важно было сейчас понять, заводится он или нет Если заводится, от этого немножко легче, значит, еще не совсем все там оно убило и пожгло Так или иначе, завтра будем смотреть Потому что невооруженным глазом уже без постороннего вмешательства уже слышно Сильно-сильно вот с -с, как сопит, что ли, как это сказать, дует, течет, в Америке говорят, лик, лик, лик это... Любая протечка. И жидкость лик, в школе нас учили, и воздух лик, и все, что угодно, все, что течет, сопит, все, что слышно, это все лик. Так что какой-то лик есть у моего трака, завтра будем разбираться откуда. Не буду жути нагонять, прям супер, супер какой-то ремонт выйдет. Ну, надеемся, что по минимуму обойдемся. Не зря же все-таки я на трейлере, я на эвакуаторе сюда приехал. Я специально продумал весь этот момент. Если я буду ехать и все вокруг плавить, да, под в движке, то это и дороже, чем я все все датчики поплавлю, потом каждый датчик покупаю. А так я доехал на трейлере, траке. Ну, пусть, да, 550 баксов отдал. Ну, а что делать? Ну, кстати, ребята уж, раз уж за деньги начали говорить, то... 550 баксов большие деньги, но я их заработаю в первом же рейсе, да, и, и больше заработаю, так что какие-то накопления у тебя всегда должны быть, вот если это случается, когда ты только трак купил и трейлеры на последние деньги, да, что делать нельзя, особенно старую технику, как у меня, то это печально, у тебя нет больше денег, а когда ты что-то... Скопил ты, когда подзаработал немножечко тогда, да. Просто, ребята, я планирую в Майами поехать, допустим, через неделю, но поеду через две, потому что я не могу просто выехать и работать только на трак. Хотя это тоже работа, понимаете? То есть это тоже работа. Нельзя говорить, что ты... Я проработал на трак, это фигня. И это не фигня, потому что ты в трак вложил, значит он тебя какое-то время еще прослужит и не будет ломаться еще, да? Ну, то есть если ты большие вложения в него сделать как я сейчас делал, там, развал схождения, тормозную систему, я все это, все это дело... Вкладываю не просто так и не на разу, не единовременно Это все мне прослужит очень долго Такая же все и здесь Когда-никогда это бы все равно случилось, это сломалось Сейчас вложу хорошие деньги И это тоже будет служить мне верой и правдой, надеюсь Поэтому просто я на неделю проработаю больше Если я хотел сейчас еще недельку, думал как раз это пойдет мне заработок И та неделя пошла в ремонт, и я уже могу отдыхать Но сейчас придется мне неделю поработать в ремонт И еще неделю в заработок И тогда уже можно будет отдыхать Ну Через пару недель пойду в Майами Грустно ли от этого? Грустно, но ну, куда деваться, жизнь такая. Все, станция закрывается. Сколько времени? Время 3 часа. Я трак закрываю свой. Занавески зашторил. Якобы я внутри ночу и пускай думает. Потому что город реально опасный. Я сейчас другу позвонил, Он говорит: блин, Оклан, ты что, осторожный? Я говорю, ну да. Можно еще что-то написать. Такой я чемоданчик себе в Майами сделал. Здесь у меня хранятся походная чемоданчик, уже собранные, ребята, знаете? Здесь у меня хранятся мои чистые вещи Бац, взял и все, у меня там все, что хочешь есть для гулянки Так что вечером схожу погулять Ничего страшного, такси уже подъезжает А трейлер остается здесь И на букинге тоже забронировал отель Выбрал с завтраком и с хорошим рейтингом Жалко, что букинг мне не платит за рекламу Все, закрывает ворота за мной так что, я даже захочу, сюда никак не попаду. Автобусный автопарк. Может быть, даже ребята, наоборот, не к ним ездит автобусный автопарк чиниться, а они на базе автобусного автопарка. Это их просто шапы, они еще дополнительно кого-то чинят. Но, видимо, у них и от автобусов старых заработка хватает. Так что, не до меня. Жду мое такси. Эй, эй Куда поехал, чувак? Поехал мимо. Странный такой. Взял, проехал мимо меня развернулся, причем по карте я стою все верно, ребята, вот здесь, где должен стоять а он куда-то туда уехал, развернулся, опять ко мне короче, выбрал отель, ребята вот он я, не самый плохой стоит 220 долларов но это вместе с депозитом. Депозит 100 баксов. Депозит они возвращают, потом проверяют. Смотрите, здесь даже есть бассейн и джакузи. Я не уверен, что все это дело работает. Но такие дела, ребята. Пойдемте посмотрим, что за комната. А вот и моя комната. Так, душ большой, отлично. Кроватка. И столик, главное, есть, ребята, потому что за компьютером сидеть негде, иногда бывает. И вид, смотрите, какой классный. И вот он, бассейн и джакузи. Сейчас позвоним и спросим, работает ли джакузи. Вряд ли, но хотя надо сказать, что недавно я ездил в Рино, и там джакузи работала. Так что, может быть, и здесь работает. Вечерком схожу, когда стемнеет. Красивый вид, правда? Сейчас кручу ноутбук, ребята, и буду делать дела. Для вас ролики скидывать человеку, чтобы человек мне потом монтировал. Вот водичка есть, кофе, отлично. Хорошо, а то часто бывает, знаете, кофе машины есть, а воды нет. Из крана вроде не будешь набирать. Ладно, пойду купаться, переодеваться, потом куда-нибудь поужинать, наверное. Так что, ребята, не расстраивайся, все хорошо, все классно. Ну что, лишний денек отдохну, правда? А потом загружусь и как поеду зарабатывать бабки? Как поеду? Ребята, что-то сегодня день не очень хорошо начался. С утра пораньше приехал к своему траку. Знаете что, забыл ключ от трака в номере. Поеду сейчас опять на такси, блин. Сумки все взял. Один ключ спрятан внутри. Надо еще один запасной сделать снаружи где-то прятать. Ладно, пойду на такси. Ребята, молодцы! Не забыли про меня. Они мне с утра, кажется, уже названивали. А я вчера, ребята, проснулся из-за суда в 5 утра, и вчера лег, первый раз у меня такое было, в 8 вечера еще не было, лег и уснул. Они мне сегодня с утра назвали, мы договорились здесь в 8 30, они почему-то еще раньше мне звонили. Они говорят, мы, мы пробовали открыть, но у тебя закрыт был трак. Я говорю, ну конечно закрыт, у меня там столько всего важного, как я могу его взять и открыть, открытым оставить. Мы же договорились в 8 вот я в 8 и здесь. Ну короче, сейчас будут проверять. Что там случилось, ребят, мое предположение, знаете как? Я вчера так сидел, размышлял, почему оно выдавливает все эти прокладки? Почему оно выдавливает до до вот этого бака, вот этого резервуара, который должен работать с этими, с этой черной, с этой черной гарью? Потому что, видимо, он достаточно достаточные процессы не не производит, да, чтобы, соответственно эту горю, ну, утилизировать, так я, знаете, таким максимально простым языком, потому что другим не могу. Соответственно, проблема в этом баке. Сейчас я его открою, покажу вам. В этом баке проблема. Поэтому он, он здесь какое-то есть препятствие, и этот дым вынужден выходить с разных сторон, где-то до этого бака, понимаете? Потому что он в достаточной степени его не перерабатывает. Вот так, ребят. Сейчас он придет с компьютером, будет проверять. А я пока приберусь немножко в траке. Вчера фруктиков купил себе. Короче, чувак проверил. Сейчас другой придет, механик. Он будет подсоединять drive lane. Это называется. Кстати, у меня, видите, оторвался, оторвался брызговик. Видимо, он слишком низкий был, и его заживало туда. Ну ладно, поставлю другой. На каждой заправке продается, это частая проблема. Вот эту фигню мне надо сейчас поставить drive lane. Сейчас он мне ее поставит назад, ребята, а я тогда э, смогу отсоединить трейлер и доехать туда. И они сказали, будем заезжать. Он посмотрел по компьютеру, выдает несколько ошибок. Но он сказал, да, проблема. Я говорю, мне кажется, проблема в фильтре, потому что вот здесь, вот он, кстати, ребят, фильтр, вот он так выглядит. Проблема в нем, сейчас будем его разбирать, наверное, потому что вот это уже второстепенное, то, что оно там пробивает прокладку между соединениями, оно ее неспроста пробивает, правда, ребята? Потому что... Газы должны легко проходить через этот фильтр. Там они должны прорабатываться, утилизироваться и выдавать уже в трубу. А здесь все, видимо, забито. Оно просто не проходит, газом деваться некуда. Она начинает выдавать ее, где попало. Понятно вам? То что, Так что, ребята, вот видите, это, ск... это склеилось уже. Но я ее сниму, с той стороны нет. Я не знаю вообще, что это за фигня, какой-то парктроник или что это такое, камера боковая. Ну ладно, короче говоря, сейчас будем решать проблему вот с этой фигней, с этим фильтром что там за дела ну, да, к сожалению, такое происходит и будет происходить, что делать, пока все не сделаешь ребята, знаете, пока не проработаешь каждую отдельную деталь но с движком точно все в порядке давление масла отличное, масло не жрет вообще, то есть ребилд недавно сделан, как я уже говорил, капремонт поэтому надо решить эту проблему потом его весь помыть, вылезать и поддерживать в таком состоянии, вот этот провод тоже Оборвался, надо будет сказать, что какой-то датчик Видите, все грязное Ну да ладно Короче, ребята, история такая Они мне сказали, что Чувак, a lot of work Здесь a lot of work Типа очень много работы, это не один день Ты останешься здесь надолго, ну, короче, начали меня пугать Может бабок жуть нагонять, чтобы бабок Может больше заработать, не знаю, я говорю А в чем проблема? Они сами не знают, в чем проблема Они говорят, ну, ну так, короче, как я и сказал Типа, надо сначала шланги эти поставить Новые и потом будет видно. Я говорю, ну блин, какая-то фигня, знаете. Явно она вот здесь, давление чрезмерно повышенное в этих шлангах до. PDF, PDF кажется, он называется, или PF-фильтр. Оно там неспроста. Это давление высокое, потому что, ребята, фильтр не справляется. Короче, они говорят, мы сейчас будем заказывать запчасти, смотреть-то здесь надолго. Я говорю, ладно. А сейчас я позвонил в Сакраменто. Денису, помните, Денис, который мне всегда трак ремонтирует, он мой трак уже весь знает. Короче, я чуваку сказал, что, говорю, не надо ремонтировать ничего. Он говорит, за 2 часа заплачу. 2 часа... Сейчас у них стоит 200 баксов, ребят, как я уже говорил. Сейчас 200 баксов оплачу. Ну а что делать, ребята? Просто это выйдет реально дешевле. Сейчас приедет Денис сюда, и он уже будет... Он сказал, что я отключу тебе это PDF вообще, систему. Ну, видимо, будет... Дым фигач наружу. И тогда мы сможем доехать до Сакрамента, здесь 70... Сколько? 60 миль, ну то есть там 100 километров. И там мне он уже будет его ремонтировать. Так, как это должно быть. Не срубая лишние бабки. Потому что вы поняли, да, систему? Так ей ремонтировать я смогу. Поняли, да, как они ремонтируют, американцы? Они не знают, что случилось. Они говорят, ну, мы сейчас будем все менять постепенно. Видишь, тут все черное, типа, значит, жутью нагоняют. То ли реально, то ли они, правда, такие просто, то ли они, ну, бабоки, бабки срубить хотят. Я пока не понял. Ну, то есть начинает жуть, говорит, ты видишь, сколько здесь! Здесь офигеть, сколько работы. Я говорю, ребята, подождите. Так не пойдет. И они хотят просто, знаете, все подряд менять. Сейчас мы вот это поменяем, вот это поменяем, вот это поменяем. И тогда будем смотреть. Ну, блин, так нельзя, ребята. Будем смотреть. Но мы давайте весь трак, весь двигатель поменяем и будем смотреть. Нефиг смотреть. Надо знать, что делать, менять, ремонтировать и ехать дальше. Вот так должна работа проходить. Ну, короче, сейчас приедет Денис сюда с Сакраменто полтора часа езды, не знаю, когда он выйдет. Они, Я им сказал, собирайте назад трак, подгонять сюда. Он сказал, за 2 часа платишь 400 баксов, я дам. И того у меня уже 950, тоже что 553 вчера отдал за... Но в любом случае, я думаю, что это будет... Не то, чтобы это дешевле, но это просто будет правильный вариант. Потому что я уверен, что Денис, да, тот, у которого я всегда ремонтирую с акромат, это босс той компании, помните, где работают ребята русскоговорящие, которые без него работать не умеют. А он сам будет чинить, и как бы я уверен в его способностях. Я и сам там чинился, и ребят я много туда отправлял, они там ремонтируется у него, так что придется вернуться в Сакраменто, сделаю, поменяю масло, все отремонтирую, и тогда поеду дальше. Вот так едет, ребят, даже не дымит, видите? В общем, ребята, Денис опять поехал в магазин, смотрите, что вы здесь решили. Денис купил вот такой вот шланг металлический, вот такой переходничок и туда еще такой коннектор специальный. Вот, ребята, вроде бы... Не, нифига не поднялось. Нифига не поднялось, видите? Здесь Может резину жрать сейчас Но здесь более-менее А с той стороны сейчас проверим Может быть не хватит возможности доехать До дороги Здесь нормально Там тоже нормально То есть только один аксел, ребята проблемы на правой стороне Вот эту подушку, которую меняла, она прям давит Ну не знаю, что делать Пойду сейчас сначала это уберу За это сейчас приедет уже водитель другой. А Денис поехал за коннектором и за новым шлангом. Сейчас будем соединять. Да, ребята, ну и дела. Сейчас что? Сейчас здесь нормально, здесь нормально. Короче говоря, все проверили, можно выезжать.